В Казанском университете состоялся круглый стол, посвященный астрономическим обсерваториям Казанского федерального университета в рамках форума «Астрономическое наследие», которое проходит под эгидой ЮНЕСКО. Все подробности в сюжете. На мероприятии, которое проходит 8 и 9 апреля, были и будут рассмотрены темы, связанные с астрономическими обсерваториями Казанского университета, мировой истории и культуры. Дело в том, что было очень важно продолжить ту работу, которая ведется по подготовке номинации в 2019 году. Мы проводили большой форум, по результатам которого астрономические обсерватории, были включены в предварительный список ЮНЕСКО, это называется список ожидания. И вот в этом году, как раз посвящая 60-летию полета первого человека в космос, и кроме того, Году науки и технологий проводится вот этот круглый стол. Был рассмотрен широкий круг проблем, связанных с определением атрибутов и дающихся универсальных ценностей. Это главное, без чего включение в список объектов всемирного наследия не может быть осуществлен. Теперь, Участие я принимали видные представители не ЮНЕСКО, только ЮНЕСКО, научной общественности, представители ЮНЕСКО, организации, связанных с историей и культурным и наследием ЮНЕСКО. России, но и представители ЮНЕСКО. Где-то лет 15 тому назад... Мы проявили инициативу о включении обсерватории загородной имени Горда. и потом подсоединилась городская обсерватория для включения в список объектов Юнаска. Наша обсерватория является первой обсерваторией в России, если исключить Прибалтику, конечно. Да? Кафедра астрономии тоже первая кафедра в России. И поэтому астрономия, вроде бы, можно утверждать, началась из Казанского университета астрономии в России. За прошедшие 200 лет были сделаны выдающиеся исследования. Все это дает основания обсерваториям быть включенным в этот список. В Казанском университете уникальная ситуация. Мы имеем 3, 4 астрономические обсерватории, одна из которых является конечно памятником Это обсерватория, которая находится на территории Казанского университета. Есть загородная астрономическая обсерватория имени Василия Павловича Ленгельгарта. Есть обсерватория в Зеленщике на Северном Кавказе. Есть телескоп РТТ-150, который установлен на, в обсерватории в горах Анталии. В рамках круглого стола обсудили ряд вопросов, связанных ЮНЕСКО. с подготовкой к данной номинации. На сентябрь 2021 года запланировано большое мероприятие с участием послов ЮНЕСКО. Елизавета Никитина и